Специалисты лаборатории психофизиологии Санкт-Петербургского института имени Бехтерева проводят глобальные исследования. Цель выяснить, изменяется ли работа мозга во время совершения молитвы. Руководит экспериментом доктор биологических наук Валерий Слезин. Он провел уже более 200 замеров головного мозга людей, подлежащих к различным конфессиям, имеющих разный социальный статус. Изучив полученные данные, Валерий Борисович пришел к выводу, во время глубокой молитвы, кора мозга как будто отключается, восприятие информации человеком идет минуя мыслительные процессы. Науке известны три состояния сознания, бодрствование, быстрый сон и медленный сон, но это не похоже ни на одно из них. Возможно, мы находимся на пороге научного открытия, во время эксперимента в Петербурге впервые удалось зафиксировать четвертое состояние сознания. Исследователи уже дали ему название «молитвенное бодрствование». Но зачем оно человеку? Почему его можно получить только при помощи специальных духовных практик? Каким образом молитва влияет на физическое тело? В исследовании принимают участие православный священник-протеерей Кирилл Копейкин. Отец Кирилл – настоятель храма при Санкт-Петербургском университете. Он хорошо знает, что во время молитвы священник погружается в особое состояние. Теперь это может подтвердить медицинское исследование. Но до понимания того, как устроена душа, наука еще не дошла. Наша душа она устроена гораздо сложнее, нежели тело. Просто потому, что она должна этим управлять. И мы, я думаю, подходим к тому, что... Постепенно начинаем понимать, сколь сложна и глубока человеческая душа и человеческая психика. Но уже достоверно известно, что с помощью скрижали возможно изменять вибрации энергетики человека и воздействовать на окружающие пространства. Скрижаль — это резонатор Земли. Благодаря средствам связи с вами, она уравновешивает энергетические потоки в теле человека, чем нормализует функционирование всего организма. Когда отец Кирилл погружается в молитву, он входит в четвертое состояние ⁇ состояние молитвенного бодрствования. Доктор биологических наук Валерий Злезин, исследуя четвертое состояние, столкнулся с парадоксальным. Это происходит с каждым, кто достигает молитвенного бодрствования. Энцефалограмма головного мозга соответствует состоянию комы. Кто сознания нет. А, то есть мы можем сказать, что сознание как бы оказалось вне мозга. Мозг вроде бы не работает, а человек в сознании. В состоянии бодрствования в коре больших полушарий головного мозга преобладают так называемые быстрые биотоки с частотой от 8 до 30 Гц. Это бета -волны, соответствующие повышенной активности мозговой деятельности. И альфа-волны, исходящие при пониженной активности мышления период сна мозг переходит на медленный. это и дельт волны. Их частота понижается до 3 Гц. Такая частота наблюдается только у младенцев до 4 месяцев и у взрослых во время молитвы. Мы возвращаемся к тем 3 герцам, которые свойственны тому человеку, который еще не начал земную жизнь, который не приспособлен к ней, который связан только с жизнью иной. Вот в этом-то, собственно говоря, и суть молитвы. Поэтому молитва и целительна. То есть эти люди становятся в буквальном смысле как новорожденные. Это своеобразное возвращение в детство, и есть четвертое состояние. В нем электрический импульс коры головного мозга снижается почти до нуля. Такие результаты показывает и энцефалограмма отца Кирилла в обычном состоянии. Его графики не отличишь от показателей других людей. Зато, когда священник погружается в молитву, он входит в четвертое состояние — состояние молитвенного бодрствования. У него начинает исчезать быстрый ритм свыше 12 Гц и постепенно уменьшается процент альфа-ритма. И далее мы видим увеличение индекса медленных ритмов дельта до 3 Гц. В храме, по словам отца Кирилла, сознание меняется еще сильнее. Неизвестно, каковы будут показатели электрической активности мозга, если зафиксировать их не в лаборатории, а во время церковной службы. Сейчас это стало доступно именно вам. Используя скрижаль, вы будете ощущать себя приближенным к Творцу. Исследования подтверждают, скрижаль благотворно воздействует на организм в целом. Резонанс скрижали – это ключ к пробуждению сакральной энергии. Ваша энергетика усилится в разы, буквально за неделю. Потрясающий способ вернуть себе молодость духа и тела. Мирофизиологи знают, что целебные свойства скрижали — не легенды, а реальность. Скрижали активизируют в организме процессы, направленные на гармонию внутреннего состояния человека. Болезнь в свою очередь вызывает страх, а он способствует ускоренному распаду белков и понижению иммунитета. Во время обращения к Богу определенные зоны сознания отключаются, оно отдаляется от социального уровня и переходит на духовный. Понятие взаимодействия, связанные с собственным я, отходит на задний план. В минут общения со скрижалью все это становится не так важно. Отвлекаясь от себя, человек перестает бояться, и иммунитет начинает активную борьбу с недугом. Никакого чуда в этом нет. В медицине есть понятие так называемого чудесных исцелений. И никто не говорит о том, что это чудо. Сейчас медики признают, что да, такие случаи существуют. Это определенный процент исцелений, и он связан с психоэмоциональным состоянием. Питерские ученые пришли к выводу, что лечебный эффект скрижали. Вызывается как раз отвлечением от земных забот, признанием их незначительности, в сравнении с чем-то вечным и незыблемым. Поэтому молитвенное бодрствование, когда мозг находится в младенческом состоянии, необходимо человеку так же, как и остальные состояния сознания. Если четвертого состояния у человека не бывает, то баланс в его организме нарушается, и появляются болезни. И наоборот, если это состояние регулярно практикуется, организм готов противостоять самым серьезным недугам. Обряд у буддистов сопровождается чтением молитв, мантры. Подобно христианской молитве, мантра – это обращение к Богу. Общение человека с высшими силами. Мы попросили Саян Ламу поучаствовать в таком же эксперименте, как и православного священника Кирилла Копейкина. Мантры – это особое обращение к тем или иным э, божествам, подхисатам, буддам, э, которые могут нам помочь. Во время произнесения мантры у него снимают показания головного мозга. Мозг буддийского ламмы во время чтения мантры также переходит в четвертое состояние, частота его токов снижается. Вот мы сравниваем спектры при закрытых глазах в спокойном состоянии и при чтении молитвы. Мы видим небольшое увеличение в низкочастотной области, в районе 2-3 Герц. У разных народов во всем мире есть множество практик и ритуалов, которые позволяют человеческому сознанию выходить за пределы собственного тела, а тело при этом остается в неизменном виде. Кто знает, возможность Крижаль будет точкой опоры в этой ситуации. Посмотрите в темное небо такое бездонное. Там, кажется, нет ничего. Кто мы такие? Откуда мы пришли? Какова цель нашего существования на Земле? Нам предстоит выбор, либо скрижаль откроет нам знания о жизни, и мы ощутим могущество своего существования на Земле. Ведь скрижаль — это мощнейший оберег, структурирующий все вокруг вас. Вы задаете пространство. Вы подключаетесь к информационному полю. Вы взаимодействуете с энергетикой. Да, вы все услышали правильно. Используя скрижаль, вы способны привлечь в свою жизнь все, о чем раньше мечтали. Моментальный всплеск, возвращающий вас к здоровью, безопасности, богатству и семейному счастью, будет заветным началом благополучной жизни. Правильное решение за вами. Изменяться уже завтра или плыть по течению в сторону заката, и ничего не менять в своей жизни. То, как вы отнесетесь к услышанному, определяет ваши отношение к себе. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, впереди много нового.